мои дорогие защитницы семейного счастья. Сегодня долгожданный ролик по многочисленным запросам в комментариях о том, как правильно действовать, когда мужчина пытается вернуться обратно. О раскаянии и выходе из игнора. И посмотрев этот ролик до конца, вы поймете, как отличить, когда мужчина действительно раскаялся и хочет вернуться, или только провоцирует вас на сближение, чтобы вернуться обратно меньшей крови если у вас будут вопросы, пишите в комментариях. Я обязательно отвечу. Все о том, как вернуть мужчину. Дмитрий Норман. Нередко женщины рассказывают и описывают различные ситуации, связанные с попытками мужчины вернуться. И вроде бы женщина хочет восстановить семью, но при этом совершает достаточно странные действия в этот период. И я вам расскажу об этих ошибках. Бывают случаи, когда мужчина начинает просить прощения, и хочет вернуться обратно. Вот цитата из одного комментария. «После нашего расставания с его стороны были четыре попытки возврата за год. Но на момент его желания вернуться он жил и состоял в отношениях с женщиной, которую я упоминала выше. То есть не закончив отношения с ней, просится обратно ко мне. Пишет смс, просит о встрече со мной, приходит, беседуем, потом идет к ней и просто прополдает и замолкает. Достаточно стандартная ситуация. И что же на самом деле в ней происходит? Первое. Мужчина не осознал тяжести своего поступка, чувствует себя еще не совсем плохо в тех отношениях, но понимает, что с вами было лучше. И его мысли вернуться обратно носят всего лишь рациональный характер. Проще говоря, он хочет вернуться к вам, потому что с вами ему было удобнее. Второе. Он пытается прощупать почву и понять, имеет ли возможность в любой момент вернуться обратно. Но на самом деле возвращаться еще не планирует. Третье. Когда вы соглашаетесь на встречу или на разговор, и на ней самой он получает от вас подтверждение, что вы готовы его принять, хотя вроде бы и выставляете свои условия, он успокаивается, так как знает, что при необходимости, даже если ему потребуется выполнить какие-то условия, он их выполнит и вернется. Так что, можно еще поразвлекаться? Нередко, кстати, бывает и так, что мужчина, просто получая ваше подтверждение о том, что вы согласны с ним встретиться и обсудить это, уже сливается и не приходит на эту встречу под благовидным предлогом или вовсе без него. Что делать в этой ситуации? Ничего. Никаких встреч, никаких разговоров, никаких условий. Вы должны обращать внимание только на действия, а не слова. Потому что люди готовы сказать что угодно, лишь бы получить выгоду. И часто даже верят сами себе в этом. Давайте снова будем последовательными все же элементарно, просто и понятно. Если человек утверждает, что хочет быть с вами, что все понял и осознал, но в это время продолжает жить или встречаться с другой женщиной, разве это похоже на то, что он понял, какой грех совершил? Ведь если бы понял, то старался бы максимально очиститься от него, а если продолжает жить в нем, значит он до сих пор не ведает, что творит. Да, я понимаю ваш страх, что если вы проигнорируете его попытку возвращения, он больше может и не попроситься. Но вы же понимаете, что ему уже пришлось переступить немного через себя, чтобы обозначить это желание. А значит, оно все больше и больше нарастает. И вы представляете, что будет, когда вы дадите ему понять своим молчанием, что не планируете с ним сближаться. В этот момент ваша значимость резко вырастет, а его желание вернуться только усилится. Но он отступит, так как у него опять будет приступ гордости. Да как ты посмел мне отказать? И тут снова нужно время, чтобы его желание быть с вами стало сильнее его гордости. Хочу вам сказать одну очень важную вещь. Рост вашей значимости прямо пропорционален вашему страху, который возникает, когда вы пытаетесь бывшему в чем-то отказать или огласить свое решение. Ведь именно он, этот страх, не позволял вам отстаивать свои позиции в отношениях, что и привело к падению вашей значимости. Если вы преодолеваете этот страх и действуете, ваша значимость растет. Если нет, падает. Второй вариант ошибок при попытке мужчины вернуться. Мужчина мучается, остался один, пьет, хочет вернуться, нередко даже плачет и умоляет о прощении. Но женщина, вместо того, чтобы принять его обратно, почувствовав свою власть над ним, начинает его гнобить, унижать, выставлять массу невыполнимых условий и требований для возврата. Да, это очередное испытание для женщины и отношений. Сначала она боролась с одиночеством и последствиями расставания, а после, когда мужчина уже в низкой позиции, начинает упиваться своей гордыней. Но это очень рискованное мероприятие. До какой-то поры мужчина будет еще больше унижаться и прилагать массу усилий, чтобы вернуться обратно. Но это не бесконечно. Если продолжить его игнорировать или просто издеваться, выставляя невыполнимые требования, произойдет перегрев его психики и охлаждение чувств. Защитная реакция организма от истощения нервной системы. И здесь мужчине уже становится все равно. И женщина, как только это поймет, уже проявит свой страх, что он передумал. А мужчина сразу это почувствует. И тут произойдет инверсия доминирования. И все начнется сначала. Женщина будет просить прощения за то, как она издевалась над ним, а он начнет ей мстить. Кто-то должен первым разорвать этот замкнутый круг. И так как вы уже точно намного больше разбираетесь в этом, чем ваш мужчина, на эту роль назначена вы. Что же нужно делать и как правильно действовать? В идеале не реагировать даже на письменные предложения о встрече. Единственное, такую опцию можно рассмотреть в том случае, если до этого у вас не было общения с мужчиной, а тут он неожиданно пишет «мне очень надо с тобой встретиться и поговорить». Он ведь знает, где вы живете и работаете. При острой необходимости сообщить вам о том, что он все осознал. Ваше молчание на его звонки и сообщения его не остановит. Пример как раз такого выхода из игнора был в одном из роликов. Ссылка на него сейчас появится в правом верхнем углу. Дальше. Когда мужчина проявляет явные признаки раскаяния, а это можно судить по действиям, которые ему не были свойственны в отношениях, просит прощения, признает вину, плачет, Выглядит очень жалким и тому подобное. Сначала похвалить его, как мама хвалит ребенка, признавшего вину. Ты молодец, что признал вину и пришел извиниться. Дальше никаких долгих разговоров и обсуждений. Должно быть четкое определение, что это он был виноват и что это вы его прощаете. Все остальные попытки разобраться или реабилитироваться – пресекать. Ты просишь прощения, и я тебя прощаю. На моем канале еще будут ролики о более детальном рассмотрении процесса раскаяния и почему оно происходит. Поэтому не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. Ваша обратная связь очень меня вдохновляет. До встречи!